Какую литературу почитать для подготовки к курсу Тара? Какой должен быть подход в выборе книг? Какие книги рекомендуются для чтения? Сложный вопрос, коллеги, потому что система Тара, так как мы изучаем ее в школе, она, в общем-то, пока не описана в литературе действительно вот предметная. Тара как есть. Ближе всего вот к вопросу этому подошел мастер Моносов, Борис Моисеевич Моносов, он также широко смотрит на эту структуру, как на программу. Но смотрит он немножко с другой стороны. Все-таки он каббалист, да, и это от него не отнять. Хотя то, что мы высчитали эмпирическим путем, он тоже к этому подошел. То есть он понимает, как, как надо видеть эту систему. Один из немногих, который точно так же, как и мы, увидел даты не там, где их показывает каббалистическое древосифирот. Но в очень многом, в очень многим мы с ним, конечно же, расходимся. Опять же, не потому, что Борис Моисеевич не прав или мы ошибаемся, а потому что мы смотрим на эту, на эту программу с разных сторон. У него своя мировоззренческая позиция, он со своей ветки мироздания на нее глядит, а мы со своих. Поэтому, чтобы лучше изучать Тара, чтобы это было более понятно, скорее всего, надо погружаться не в оккультную литературу, а в научную литературу. Я уже на форуме указывала, и это, между прочим, не шутка, да, к моему, может быть, вы восприняли это как, как, как мой злобный юмор, но это вовсе нет. Именно научная литература в большей степени поможет понять то, что мы говорим на курсе Тар. Это теория множеств, прежде всего, потому что мы много говорим о соединениях, о пересечениях. Это работа... С, и понимание, например, энтропии сложных систем. Это работа, например, того же Нобелевского лауреата Пригожина, да, которая, в общем-то, тоже о том же самом говорит, да, только научными словами. Ну и, конечно же, мы говорим о символизме. Тара это один сплошной символизм, поэтому все тома, все книги. Энциклопедий, символов и знаков. Кстати говоря, в школе есть. И иллюстрированные и описательные, и алхимические и не очень. Они должны быть у вас под рукой. Они должны быть у вас под рукой, то есть в основном с символикой придется работать, потому что каждый символ что-то распаковывает в сознании. Причем символ связан с традицией, а каждый человек, который приходит обучаться магии, первично принадлежит какой-то традиции. И символ может развернуться у них в сознании сообразно своей традиции, и ты никогда не знаешь, как. А поэтому ты должен знать все, понимать все, проявления символа в разуме, какие только могут быть, что означает в каком разуме, что в каббалистике, так, в язычестве так, здесь так, здесь сяк, в христианстве, так, в идуаизме так, в мусульманстве так, то есть все это видеть и понимать, что все это может быть и выработать единую универсальное понимание. нашим слушателям, это, не читать ничего, что написано по к сегодняшнему моменту. Да, потому что, не потому что там неправильно, а потому что они себя собьют. Литература, которая, за исключением Бориса Моисеевича, литература, которая описана к сегодняшнему дню, она вся в основном антическая, гадательная. И если и описывается что-то магическое, то это чистая каббалистика, коллеги, но там, там плакать, обнять и плакать просто, потому что она узка, прямонелинная и, к сожалению, очень иудаистична. И это вам лишь только усугубит, а наоборот не разовьет. Да? Мы стараемся смотреть на эту систему в отрыве от каббалистики, прежде всего понимая, что это не их Детище, как уже указала коллега вопросами выше, да, это вавилонско-халдейская тема, которую иудеи просто, как обычно, присвоили себе. Впрочем, все, что, что, что, что сейчас числится за ними, все является присвоенным. И недаром есть уже классическая в наших кругах поговорка, прежде чем процитировать еврея, сначала поищи, у какого арийца он это все украл. И точно найдешь, не ошибешься однозначно. Поэтому читать надо, скорее всего, научную литературу. Это программирование, это теория хаоса, это, теория, это порядок, из хаос, порядок из хаоса, да, это те же самые работы Пригожина, Доронина, давайте людям читать, и сами читайте. Вот это ближе всего, это скорее ближе всего, потому что все остальное это собьет людей с верного толкования сверного толкования. Наша с вами задача вырвать человека из иудейской матрицы, а не погружать его туда еще глубже.